Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала! С вами я, Интересный, и сегодня мы находимся на сервере Кубкрафт и будем играть интересные мини-игры на этом сервере. Мини-игру, которую мы будем сегодня играть, называется My Airway. Надеюсь, не знают, как в нее играть люди. Я, конечно, играл, знаю, как играть, но... Тут мне немного начинает бесить, когда именно английский язык. Кубкрафт, если вы вдруг это когда-то увидите. Добавьте русский язык свой на сервер, Как на Хайпиксель. Хотя бы там можно переключиться именно на русский язык. Ваши люди, русские люди не воспринимают, как, что там за игры идет. Ну что, давайте начнем и встретимся с вами в новой игре. Вот и начинается наша игра в Майер-Вей. Я... У нас нормал. Нормал. Самый нормальный мне режим, который нравится. Это нормал. Только нормал. Все, Начинает первая игра. Get. А, каких цветочек набрать? Я не знаю. Сори. Я просто не знаю даже, какой цветочек набрать. Я не понимаю, Я не понимаю. По-русски не понимать. А что надо было сделать? Какой-то цветочек. Но я не понимаю. Ах, гад. Сейчас скинет. Меня скинули, но мне засчитали. Мне засчитали. У меня есть один балт. Слайм-блок. Ага, прыгнуть на слайм блок. Вот сюда. Летим. Все, мне засчитали победу. Я здесь выиграл. Я всегда знал, что я такие игры выиграю. Так, что здесь у нас сделать надо будет? А, не вылететь, не вылететь. Я понял. Бегать, но не вылететь. Самое главное, нам не вылететь за поверхность. А то, ну вы знаете, что может произойти, если... А, чего? Чего? Я не понял, почему меня выкинула просто так. Хотя я спокойно бегал. Так, толкнуть всех на кактусы. Давайте, толкаем всех на кактусы. Толкаем всех на кактусы. главное, меня... чтобы меня никто не толкнул. А, медвежонок. А, гады! У, я выиграл, я выиграл. Здесь было слишком изи, у меня три очка есть уже. Я, может сказать, на первом месте. Так, здесь будут летать наковальни, наковальни. Остерегаемся наковальни. Это самые опасные... Друзья, и я на них спотыкнулся. Неудобно получилось. Я тут, ну, в самом легком испытании я проиграл. Игра Дроппер. Дроппер. Значит, здесь мы начинаем, будем потихоньку... Надо упасть, быть самым аккуратным путем. Чтобы не умереть. Потому что я не люблю умирать на Дроппер. Это слишком легкая игра для меня, чтобы проиграть просто так. Так, здесь слишком хорошая генерация. Мне понравится так следующая игра лайк like. так что-то одеть надо а так вот это вот так синие штаны желтые а где желтые эти и фиолетовая кепка вот так да я все я оделся я по писку моды делаю всегда самое офигенное одевание по писку моды. У меня 5 очков я на втором месте получается да следующая игра бум бум бум назовем ее вот так так как тут нереально выиграть по нормальному, надо. Ай, блин, и я здесь и умер. Как-то фиговенько, но умер все-таки. Фейлит, да, фейлит. У меня полностью фейлит. Один буст, будь И что здесь делать-то надо? Я не помню, ребят, сори, конечно. А, а, кнопку надо было просто найти. Это слишком легко для меня было. Это самая изичная игра Бай. Что-то купить надо будет сейчас, Соти. Так, это надо взять. А, нет, вот этот возьму. Что-то купить надо было. Я купил себе щит. Щит всегда мне поможет, но мне его не выдали. Гадя, шарлатаны. Так, у. Главное, что мне. Это было изи, ребята. Это слишком изичная игра. Просто взял и пробежал. Это было слишком. Даже для меня. Я бы никогда бы так не сделал, но если бы знал. Так, платформа. Что-то будет с платформами связано. А, все понял. Сейчас меня, конечно, столкнут. Я вас уверяю, что меня столкнут. Я никогда по-нормальному не прыгну. Прыгну. А, нет, прыгну. Sorry, я думал, я не прыгну. Но оказалось, это было тоже Кто-то пытается так вообще к нам забраться. Но так не получится, ребят Я сразу же говорю. Здесь все продумано. Флай. А, к луне летим. Летим сразу же к луне. Где наша луна? Я не вижу ее Вот она. Луна, стоп. Стоп. Стоп, луна. Я к тебе прилечу. Но нет. За 5 секунд я... Фига я к луне. А, здесь главное не умереть от них. Потому что здесь... Ай, блин, и меня зацепил какой-то гад. Вот этот шалкер меня зацепил. Я нахожусь на втором месте. И у нас босс гейм. Босс гейм. Чё же за босс гейм у нас будет в этот раз? О, сплив, сплив. Я люблю сплив, ребятки, извиняюсь, но я люблю прям суперский сплив. Я с радостью буду так даже играть с ним. Да, я одного скинул. Я уже одного скинул, чтобы мне никто не мешал. Будем раскапывать эти штуки, чтобы кто-то прыгал. А, и мы здесь у меня подвисает немножечко, но... Ну ладно. Я надеюсь, я выиграю. Ну, я малала вероятность, что я выиграю, потому что я умер уже. Как я понимаю, я уже не выиграю, я не наберу второго места. Меня сейчас кто-то из этих игроков хороших обгонит. Ну... Ладно, не повезло в первый раз, повезет во второй раз. Сразу говорю, давайте перед подключаться на вторую игру. А нет, сори, ребят, я все равно на втором месте. <laughs> Ладно, вторая игра. Вот и началась наша вторая игра с вами. У нас идет difficulty normal, мне нравится вот это, очень нравится. Слушай, я сыграл уже три игры, и три игры проигрывал, не хочу вставлять эти игры. Sorry. Так, стоп. Делаем верстак, походу, да? Делаем быстрее верстак. Что, я сделал верстак? Это было слишком легко. А -а -а -а. Нет, нет, нет, нет, не успеешь, не успеешь, не успеешь. Мы помешали игрокам. Это честная игра. Здесь выигрывают только те люди, которые должны выиграть. Но не выигрывают никогда вот а и я тут умер здесь мне не повезло здесь мне честно не повезло так подавить взять молоко коробки берем самое главное вот так просто взять и выпить и все выпил и все уже больше ничего не надо делать так как я уже все сделал я уже занимаю второе второе место да у меня есть второе место но это плохо мне никогда не нравится а здесь кнопку надо найти опять который ты разбил ты нас это как это как разбился нас что-то не видел такой игры, ни разу вот эту надписи не видел. Вот эта надпись, нам повезло. Это, значит, получается самая редкая надпись, которая здесь у них есть на сервере. Так, здесь опять пройти. Так, быстрее пробегаем, пробегаем, пробегаем, и я опять здесь выигрываю. Уже три игры я так прохожу, потому что я некоторые игры убираю вообще, Ну не люблю я проигрышные игры вам вставлять, не могу просто. Так, здесь ищем теперь лазурит, лазурит, лазурит. У, У читеров, конечно, он уже показан, уже собран. Вот он лазурит, Все, я здесь. Вот это читер, я уверяю вас, вот этот читер. Все здесь читеры. Я, я один правильный человек, который не читер. Так, я скинул. Здесь не должно быть победителя, кроме меня. Здесь только я могу быть, Ах, гады. Да ё-моё, ну дайте заберёвываюсь. По-нормальному. Ну все, я выиграл здесь. Это слишком изящная игра, я думал будет сложнее. Вот никогда не видел половины игры. Это чересчур. Емайю, какая у нас их жизнь. Идут э -э, плитки, плитки, плитки, плитки. Мы прыгаем, прыгаем, прыгаем, прыгаем, прыгаем, прыгаем и вдруг падаем. Ладно, это была шутка. Это слишком. О, прямо хорошо подошло. Прям последний момент я это сделал. Так, следующая игра я Ребятки, я. А, да или нет, да или нет. Так, я не знаю. Эх, э, да, пусть будет. Я не знаю. Сори, ребят, я английский здесь не могу про. О, здесь? Сори, я здесь не мог просто прочитать, правильно. Но как смог, так смог. Так, это лкнуть людей на кактус. На кактус, на кактусы, идите на кактус, идите все на кактус. Блин, и меня на кактус напороли. Это была слишком плохая игра. Я на кок... на кактус напоролся. Kill out так, блин, а у меня ничего. Да? Угу. Я вас здесь всех сейчас. Блин, и меня убили. Гайды. Я не успел, я просто не знал, где что находится. Мне просто перед носом убрали все, Просто все. Здесь никто не убирал Light green. Я остану просто, я не буду никого пихать. Потому что ну, это тупо. Из-за этой штуки, что я кого-то начну пихать, я толкнут я умру. Сразу же. Так, следующая игра. End. Надо э, здесь что нибудь быть? Или что здесь надо сделать-то? Я просто не знаю. Реат, сори, я просто не знаю, что реально сделать-то надо. И что? В чем прикол игры? Просто так и не понял. Фу! Что-то взорвалось? А, -а, а Я теперь понял, чем прикол игры, походу. Честно понял, мне понравилось. Ну, по плану нормально играть. Типа, как э, ТНТ-Тег. Все, я выиграл то есть Это слишком визи был. У меня 10 баллов. 10 баллов у интересно. Мне не хватает чуть-чуть. Ой. Ай, меня здесь подхватил. Меня захватило. Я не ожидал вот этого, честно. Я не туда посмотрел. Но тут мне не повезло. Здесь выиграл только один чел. Стоп спикинг. Нажимаем shift. Смурзик отправляется наверх в небеса, честно в небеса отправляется, привет, привет, всем привет, я играю без... Босс гейм, босс гейм, у нас босс гейм, давайте посмотрим, что в этот раз, опять, моя любимая игра, ну, я его почти скинул, или я, или не я, не знаю... А почему здесь лагает так? Я отправляю, я отправляю, но нет. Но нет, не получается у меня убить кого-то просто так. Вот я стою на месте специально, чтобы точно попасть. Так, у меня что-то подлагнало. Сервер залагал, и я умер. Сервер залагал, и я умер. Ну, значит, это моя судьба, что я не могу выиграть в этих играх. Давайте, если на этом видео наберется 25 лайков, то я сниму еще раз такую штуку. Только вместе с подписчиками. И, может, даже попробуем мы сделать такую же штуку, только у нас на отдельном сервере. Просто установим карты, плагины, нам все настроят, и мы сделаем такую штуку. Ну, как я смотрю, я опять не выиграю в этой игре. Я предлагаю уже начать прощаться с вами. Спасибо за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.